Встреча ловушки, нечета, садистка изобретательности, мотивированный человек, человека. одна команда проходит контрольные точки, вторая пытается ее уничтожить с помощью джавы устройств. В конце раунда вы меняетесь местами, так что помните своих убитчиков. Чтобы задействовать RC-бандита, нажмите D. Чтобы задействовать турель. Чтобы встать. Хочу встать. Зачем я встал? Не знаю. Типец. Жесть. 14-0. 15-найнт боевой дрон вачаут выйти в боевой дрон mm. Так как вниз Выйти Р вниз и левый шип Ромот Control Machine надо делать -то? Взрывать mm -hmm. Тебя шандарахнул электрическим разрядом че? Непис <звы> какой-то. О, я вижу этого пацана. О, я стер с лица а Чарли Мэнсон. Неплохо. Прощай, Чарли. И твоя шоколадная фабрика. Так осталось человек двое. тип того? <свёзд> <свёзд> <свёзд> Ах, кроватая смерть не появился какой-то стрелок. Че? Я ракеты летаю за чуваком. Дайте мне... Ой, он oh прямо мимо меня. Он прямо мимо меня пролетел. Ч ⁇ тут вообще жесткий на мотике, что ли? Uh -huh. Да ну реально же. Далее. Эми, взорвать. Так, Кто его урыл? Не знаю. Может быть, никто. Может быть, он собрал все mm -hmm. поинты. Погнали, короче, поинты собирать. <coughs> Со скоростью звука. Да, да не толкайтесь Блин, Да, тяжко на тачке тут. И она тут реально вообще не нужна. Так, споры. ну за отведенное время больше Офигеть, меня кто-то застопил Еще стреляют да, Он, да, да, Нет, меня застопил, но меня не стреляют Блин, <смех> отстань от меня не Я не виноват Не трогайте меня Это не я Так, я взял Вам, короче, буду носиться Надо дальше. сверху забирай. Да Сверху заберу. куча этих штучек, дрючек. Да, сверху есть. завалы Так, еще один у нас забрали. Слушай, они что, респится, что ли? Это чеки-поинты. Да. да. Жесть. Так, хватит по мне стрелять, а. Э? Расстрелялись они. Да, тут. но мы быстрее их соберем. На байке надо может что, что тачки вообще ни о чём. так уже да нам осталось 2. нам осталось три штуки mm -hmm. собрать. как wow. у нас мина так, кстати. опа. собрать быстрее. Все, я забрал. ещё осталось есть. Одну взять и все. Да, мы победили. Победа. Да, дыра, да, в раунде, в раунде. Понятно? 4, 8. О, я больше тебя собрал. 6. Тошь я на тачке. Да, мотоцикл тут решает, смотри. Ну вот, кстати, чувак, на тачке. Неплохо такой. Ну у вас байков больше, поэтому по нам сложнее попасть. Угу. Бу -бу -бу -бу. И, я так понял изначально проще на дроне летать. Ну не на дроне, а на турелях сидеть. Почему? Точнее. В скопище ракеты отправить. А -а -а. угу. Круто. Да можно наперед стрелять, конечно. А теперь мы первые. <смех> так. Опа. Да тут ребята с пушечками. И нафиг я на первый пошел этаж. Ой. Нафиг я на первый этаж пошел. Ничего не взял в итоге. Так, ну-ка, вот оно, вот оно, мое счастье появилось. Привет. Да, блин, застопили. Фига ему, дрон, как мешает. Или это. чила мелкая. Мелкие тачки мешают тоже. они еще и взрывают, могут. -ху -ху. Ладно, я поехал вверх Ой, все, это Так, забираем Чего вы все сверху тупо забирали? Почему сверху? Не сверху вообще Ничего нет сверху. Там В центре есть Да, блин Корявые Педали Он наверху есть я вижу left, the wow, wow, wow, VIPs in the box. успею нет это забрать опа хочу чеки поинте о блин тут наверху парень вообще жестко все делает а нет. Чё, Эх, Взял мои, забрал. Пошел-то в жопу, Я это ток мои. на них. И еще тебе дали. Ну ты вообще. Ой, что-то они там мудрят, вообще жестко. Парниши над ловушками управлять, что-то они вообще. 45 уже лопой собрали. Не управляют. Что у них Sony есть? Какие-нибудь Так, я забрал Я забрал, я oh. забрал Так, я вижу Нет Паразиты такие Меня кстати убили Ай-ай-ай-ай-ай Я живу Петухибн До сих пор ездит Ты где там где сейчас? Я сверху. А где сверху ну, ну, Сверху. сверху бежит. Бежит. Ты что, стреляешь? А тут стреляют. Эээ, -э, Опа, все походу. Угу. Эх. Меня в стиму заспаунило. Зашибись. Так говоришь. Бандиты лучше, да? да? Турель, Вэшечка. Турель, Турель. Он Я чат? вон ракеты уже летаю. Как? Нелегко. Ну, Пере... А мне что-то ракет не летят. Переключись на Турель справа, слева, масштабирование. Слушай, а как ты на ракеты переходишь? Тап. О! <связи> так, ну-ка тогда другое место ищем. <связи> да, блин, почему? <связи> а ч ⁇ не хватает? Почему он не стреляет мне? Перезаряжаться, видимо, надо. Жесть. Просто может быть, на мою турель подключился, а я уже использовал ракету. Купец. Ой, я могу ее управлять. Круто. А ч, их двое осталось, вс? Воське. ай я не могу в него сместиться! <сöring> <сöring> Все, моя ракета даже да, до него не, не долетела. Его, его кто-то другой ушатал нахуй о десятый уровень. 135 модификация транспорта боковой рывок. О! Ухарики. О, капец, ты контрольный точек насобирал. здесь. Yeah.